Всем здорово! В этом ролике вы узнаете, как же скачать мода Tricky 2.0 на Friday Night Funkin на телефон. Tricky 2.0 это очень свежий мод для Friday Night Funkin', который совсем недавно вышел на ПК, и теперь он уже на телефоне. Первая часть данного мода получилась очень успешной и популярной. И именно поэтому решили бахнуть вторую часть. Ну знаете, бахнуть никогда не помешает. Но ну, а я сейчас бахну и покажу, как же скачать мода Tricky 2.0 на Friday Night Funkin' на телефон. Но ну это тоже не оставайся в стороне, бахни лайк и, пожалуйста, бахни подписку на мой канал. Мне будет очень приятно, но и тебе будет очень полезно. В общем, ладно, бахнули и теперь погнали устанавливать данный мод. Ну и самый главный и первый шаг к установке мода 3 Trick 2.0 на Friday Night Funkin на телефоне является то, что тебе надо удалить Friday Night Funkin, если у тебя уже установлен. Короче, если у тебя на телефоне есть уже Friday Night Funkin или модификация, то так надо ее удалить. Иначе не получится скачать мод. Ну и после того, как мы удалили Friday Night Funkin' со своего устройства, то тогда мы можем приступить уже к скачиванию мода. Данный мод очень сложный и поэтому я рекомендую скачивать его только тем, кто любит хардкор. Хотя может я просто рак, а сама модификация не такая уж и сложная. Потому что мне что-то вообще не выходит проходить данную игру. Ну и теперь надо перейти к следующему шагу, но обязательно досмотри ролик до конца, так как я в конце покажу как же включить данный мод, потому что не все смогут найти. Просто сейчас люди, которые не досмотрят ролик до конца, скачают мод и не смогут им пользоваться нормально, и потом же я буду виноват. В общем, ребята, обязательно смотрите ролик до конца. Ну и сейчас самый простой шаг это скачивание данного мода. Но я сразу говорю то, что это не конец. Переходим по ссылке в описании и жмем на эту ссылку и там жмем на кнопочку скачать. И да, если вы нажмете на кнопочку скачать, то у у вас может вылезти окно с ошибкой, то что мол там какие-то ошибки нашел Яндекс Диск. Все равно жмите скачать. Короче, Google завидует то, что мы будем играть в мод Атрики 2.0, а Google нет. Они завидуют и пытаются, чтобы мы не скачивали данный мод. Ну вообще офигели. Надеюсь, меня за это не заблокируют. Ну и после скачивания нам надо будет нажать на скачанный файл и там уже нажать кнопочку установить. Ну и теперь самый главный шаг. Это найти мод с клоуном. В общем, смотрите все то, что я сейчас буду показывать. Ну а теперь самое главное, как же запустить данный мод. В общем, я, наверное, плохо объясню, поэтому делайте просто все так же, как и я прямо сейчас покажу. В общем, смотрите, мы встретили вот такое окно и просто жмем по экрану. И тогда у нас начнется загрузка игры. И как только у нас показали вот это окно, нам надо нажать на букву А. Так, мы нажали на «А» и загружается дальше игра. И теперь мы увидели вот такое окно. Нам надо листать потихоньку вниз. Вот так листаем до вот такого левела. Он называется «Клоун», и у нас здесь показана вот такая дамочка. И именно вот эта дамочка является Трике. Но ну, я не знаю, почему автор мода не заменил изображение вот этой дамы на клоуна. В общем, это его дело. Главное, что он сделал для нас очень крутой мод. И теперь жмем просто на боковку «А», и у нас запускается мод. Но ну, сначала, конечно, все будет грузиться миллион лет, и вот он этот черт. В общем, вот так легко и просто можно скачать мода трики 2.0 для Friday Night Funkin' на телефон. Здесь ничего сложного нету. В общем, я надеюсь, что ты прямо сейчас поставишь лайк на ролик, потому что я старался. И также, пожалуйста, пиши любой комментарий, он поможет продвижению ролика. Ну и также не забывай подписаться на канал. Ну а с вами был Чайок ТВ. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.